Всем привет, друзья! На моем канале есть видеоролик про то, как я устанавливал видеорегистратор в свой автомобиль. Называется он «Правильное подключение видеорегистратора». Но многие из вас в комментариях написали, что эта схема очень сложная, зачем париться, зачем тянуть провод через половину автомобиля, проще всего подключиться через передний плафон. Да, друзья, на самом деле это проще. И э, многие из вас также в комментариях писали, что можно врезаться проводами, но давно уже на рынке есть специальные коннекторы, специальные, так сказать, переходники, которые можно подключить к плафону. И вывести отдельно розетку на подключение видеорегистратора Так вот, друзья, именно такой переходник для подключения видеорегистратора я себе и заказал Так что я сейчас вам покажу, как я его буду подключать Так, друзья, вот сама посылка приехал в таком пакете Заказывал я ее на AliExpress, доставка из России Доехала она примерно за неделю Я уже ее предварительно открыл и давайте достанем, посмотрим, что это у нас за переходник такой. Так, это... Давайте уберем в сторону. В общем, вот так вот он выглядит. Здесь у нас штекеры для подключения. Все будет подключаться штатно. Здесь мы видим розетку. Именно сюда мы будем подключать наш регистратор. Для того, чтобы все это дело подключить, нужно предварительно снять плафон. Плафон. Снимается он очень просто. В своем видео я уже показывал, как это делать. Здесь нужно будет открутить два шурупа. И все. И потянуть его на себя. Сейчас я его сниму и будем подключать наш переходник и сам регистратор. Регистратор, кстати, у меня вот. Подключен он. Если вы не видели мое видео подключение, то через блок через блок предохранителей вот так вот он идет плюс и минус идет на кузов здесь схема из двух предохранителей Одна. один предохранитель идет штатный в цепи а второй предохранитель идет на цепь с регистратором так что сейчас все это дело будем отключать, убирать все провода и подключать уже через плафон все, снял я плафон вот наши штекера, куда я буду подключать переходник. Также я вытащил провод от регистратора, который у меня шел здесь по кузову, по боковой стойке и уходил вниз на розетку. Соответственно, вот переходник, розетку я уже сюда воткнул. Также вытащил провод, вот так вот я его смотал. Этот конец я подключаю в розетку, а второй конец подключаю в регистратор. Ну что, давайте подключать. Будет использоваться вот этот вот штекер. Сюда мы подключаем наш переходник. Все, готово. Ну а теперь этот штекер подключаем в сам плафон. Сейчас я все закреплю, подключу провода и будем проверять. Итак, провод я протянул, просунул его вот сюда и вывел здесь к регистратору. Вот он у меня висит Смотрите, все очень просто Здесь можно не закреплять вот эту розетку А мы ее просто сейчас уберем вон туда, в ту нишу Вот так вот засовываем Вот там вот она у нас лежит и не мешается Теперь подключаем плафон на место Закручиваем и проверяем Ну что, все подключено? плафон поставил обратно закрутил провод подключил к регистратору давайте проверять включаем зажигание даже можно завести автомобиль и мы видим регистратор включился работает и плюс такого подключения для тех кто оставляет регистратор в машине после выключения зажигания Регистратор будет работать какое-то время. То есть пока у нас питание идет на блок эроглонас. Смотрите, сейчас я выключаю зажигание. Все. Выключил. Мультимедиа потухло. А регистратор у нас работает. И нарисовано, что идет зарядка в правом верхнем углу. То есть он сейчас работает не от аккумулятора, а именно от зарядки. Я считаю, что это подключение будет попроще, чем то, которое было у меня до этого. Через переходник, соответственно, все здесь. Никакой провод тянуть по автомобилю не нужно. Так что результатом, друзья, я доволен. Ну что, друзья, как вам переходник? Я считаю, что очень удобно. На самом деле, то, как я подключал ранее, было немного неудобно тем, что э, провод тянулся по крыше, далее по боковой стойке и уже уходил в блок предохранителей. Здесь же схема намного проще. И для тех, кто оставляет видеорегистратор в автомобиле, есть возможность продолжать записывать примерно еще полчаса, пока не пропадет питание в плафоне. Так что, друзья, переходник однозначно стоит своих денег. Подключение очень элементарное. Ссылку на данные товары я оставлю, как всегда, в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока!